Здравствуйте, это Свободная пресса, меня зовут Юлия Демина, и сегодня тема нашей программы «Как справиться с тревогой и стрессом на фоне негативных новостей». Я хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя Павла Живнирова. Павел, огромное спасибо, что нашли для нас время, и у меня к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какая разница между обычной тревогой, между обычной тревогой и тревожным расстройством. Вот как сегодня человек понять, что у него тревожное расстройство и нужно что-то с этим делать? Да. На самом деле здесь есть очень четкие критерии, есть четыре направления проблемы тревожного расстройства. Каждый для себя может их определить. Если мы говорим о составляющих, мы возьмем самую очевидную. Это панические атаки. Пани... Да, паническая атака это когда человек боится, что прямо сейчас с ним произойдет одно или несколько последствий из пяти. Первое, это то, что прямо сейчас у него случится что-то с сердцем, инфаркт, инсульт, остановка или разрыв сердца. Второе, это за то, что он прямо сейчас упадет в обморок, потеряет сознание. Третье, это то, что он прямо сейчас задохнется, наступит удушье. Четвертое – это то, что он прямо сейчас потеряет контроль, сойдет с ума. И пятое – это то, что он переживает, что прямо сейчас он опозорится перед людьми, что люди о нем плохо подумают. В этот момент можно диагностировать, что у человека случается паническая атака. Но это только первое направление, и оно может быть даже эпизодически у каждого человека на фоне стресса при просто тревожности, даже не очень повышенной. Но а, есть четыре направления. Паническая атака – всего лишь одно – Второе направление – это симптомы в теле. То есть когда у человека уже тревожность настолько сильно повысилась, что как только у него возникает страх, это тут же приводит к выбросу адреналина и возникновению ряда симптомов. это симптомы вегетативной нервной системы. К ним относятся скачки, ну, если прям перечислить да, то это головокружение, сдавленность в голове, шум в ушах, онемение в теле и покалывание, пересыхание во рту, ком в горле, одышка, дискомфорт сдавленность в груди, скачки давления сердцебиения пульса, напряжение в теле, бросает в жарту в холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет. Слабость в ногах, шаткость походки, ощущение нереальности происходящего это основные, наверное, симптомы. И Если у человека возникает хотя бы 4 или 5 на, на регулярной основе, можно говорить, что у него есть симптомы в теле на фоне тревожности. Третье направление это проблемы со сном. То есть у человека возникает сложность с засыпанием, он быстро, допустим, просыпается и не может снова заснуть, сон становится поверхностным или снятся кошмар. Хотя бы одно из этих направлений говорит о проблемах со сном. Проблема с аппетитом. Либо усиленный аппетит, заедает стресс, либо пропадает аппетит, либо то есть аппетит, то нет аппетита. И третье – это утомляемость. Когда человек либо от обычных своих дел быстро устает, либо под вечер чувствует себя уставшим, либо с утра просыпается уже без сил. Это третье направление – это проблема со сном, с аппетитом, с утомляемостью. И четвертое направление, которое есть – это ежедневная тревога. Вот если человек в течение каждого дня испытывает тревогу, то можно говорить, что у него есть повышенная тревожность. То есть это еще не тревожное расстройство. Но если у него уже есть симптомы в теле на регулярной основе и проблемы со сном с аппетитом, с утомляемостью, что-то из этого. Или просто тревога и симптомы. Мы можем говорить, что у него тревожное расстройство и ухудшенное самочувствие. Если же у человека весь набор повышенная тревожность, то есть ежедневная тревога, симптомы в теле, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью и панические атаки, то у человека уже тревожное расстройство и панические атаки. Мне вот на глаза недавно попался опрос в, одном, в соцсетях. Как раз говорили о том, что сегодня очень многие люди жалуются на постоянную тревогу из-за негативных новостей, которые мы читаем, смотрим и так далее и на проблемы с аппетитом. Как правило, это переедание. То есть получается так, что люди заедают свой стресс. С этим можно как-то самостоятельно справиться, или все таки без психолога здесь не обойтись? Ну, разумеется, есть разные направления работы, как самостоятельно, так и со специалистом. Здесь, как всегда, то есть есть... Здесь нет никаких секретов. Если человек работает сам, он обязан выполнить определенный объем работы, чтобы выйти из этого состояния. И если он даже найдет правильные технологии, которые уже представлены в разных ресурсах, то ему потребуется какое-то время и дисциплина. То есть ежедневная работа над собой и какое-то временное избавление. Если же он обращается к специалисту, это происходит просто в разы быстрее, потому что он получает постоянную обратную связь. Но в целом, если мы говорим о проблемах заедания стресса, то здесь очень часто, вот, когда клиенты ко мне обращаются, я им говорю следующее, что самое главное – это понять, как работать со всеми проблемами. Если мы возьмем заедание стресса или отсутствие аппетита во время стресса, или возьмем симптомы в теле, которые возникают, то нужно четко понимать, что это следствие тревоги возникающей. С этими проблемами напрямую работать бесполезно, потому что пока есть тревога, эти симптомы или эти проблемы с аппетитом, со сном, с утомляемостью, они будут возникать. Поэтому работать нужно просто с ежедневной тревогой. На самом деле ежедневная тревога это просто сколько раз в день человек испытывает страх. То есть по сути вот он проснулся в 8 утра, допустим в 12 ночи он лег спать, за это время он бодрствует и он допустим 10 раз испытал за день тревогу, страх, волнение, беспокойство. Это одно и то же, просто разного уровня. Ему нужно сделать так, чтобы в течение каждого дня этих эмоциональных вспышек у него не возникало. А как это сделать? Есть несколько способов. То есть ключевой это, например, есть вот, скажем так, есть долгосрочные способы, которые надолго позволяют фундаментально решить проблему. Есть краткосрочные. К краткосрочным относятся различные дыхательные практики, дыхание на релаксацию релаксации там могут быть и по типа, Джейкобсу, там различные, которые есть, техники на расслабление, которые есть. То есть все, что расслабляет физически, позволяет эмоционально тоже успокоиться. Плюс медитации, плюс дыхательные, успокоительные техники, которые определенные... Есть технологии такие, как десенсибилизация, когда человек дыханием успокаивает себя, представляя негативную ситуацию, чтобы не спокойнее относиться. Но единственный такой негативный момент в этом, это то, что это техники, которые необходимо будет каждый раз повторять, как только возникла тревога. То есть это, по сути, позволяет человеку минимизировать влияние тревоги на него. Но другое дело, если мы попытаемся убрать тревогу как таковую, то здесь нужно понять ее в первую очередь суть. Что каждый раз, когда у человека возникает тревога, перед этим он воспринял какое-то событие в жизни как опасное. То есть происходит объективная реальность, дальше идет восприятие этой объективной реальности, и если он воспринял как опасное свою объективную реальность, это естественным образом возникает, э, дает эмоцию тревоги. И для того, чтобы он убрал тревогу из жизни, ему нужно поменять свое восприятие ко всем тревожным событиям, которые возникают в его жизни. Собственно, работая со специалистом, Любой специалист на основе когнитивно-поведенческой психотерапии, это то направление психотерапии, которое наиболее эффективно в лечении тревожных фобических расстройств, он как раз помогает человеку убрать ошибки мышления, те ошибки в восприятии, которые приводят к страху, и помогает поменять восприятие ко всем тревожным ситуациям, которые на сегодняшний день у человека возникают. За счет этого сокращается их общее количество, снижается уровень тревожности, Проходят проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью и симптоматикой. Угу. А подскажите, пожалуйста, можно как-то витаминами поддержать свою психику? Угу. Когда мы говорим о состоянии человека, то здесь есть эмоционально-физическая некая связь. То есть чем хуже самочувствие человека, тем выше его эмоциональность. То есть когда у нас болит голова, мы более раздражительны. Когда мы голодны, мы более раздражительны. Если мы, допустим, с похмелья, многие замечают, что у них тоже повышена бывает и тревожность, и раздражительность. То есть, чем хуже физическое самочувствие у человека, тем выше становится его эмоциональность. Если мы каким-либо образом влияем на физическое самочувствие человека, мы автоматически снижаем его уровень эмоциональности, в том числе и уровень тревожности. Конечно, этими способами мы можем дойти только до какого-то уровня снижения. То есть, если человек начал заниматься спортом, а до этого не занимался, это снизит его уровень тревожности. Но если он будет еще больше заниматься спортом, он не почувствует какого-то еще большего эффекта от этого. Если он нормализовал свое питание, он тоже может почувствовать эффект. Если он соблюдает режим сна и отдыха, он тоже почувствует эффект. Но если он будет соблюдать более правильное питание, он не почувствует более сильного эффекта. То есть мы дойдем до какого-то плата, где физически человек уже нормально себя комфортно чувствует, но уровень тревожности у него сохранится. Мало того, что он. Любые витамины, да, они помогают самочувствие улучшить, снижают эмоциональность, но так как эмоционально проблема связана с восприятием, то человек продолжает все больше воспринимать ситуации в своей жизни как опасные. Он как бы начинает неправильно их анализировать и в итоге накапливает еще больше ситуаций, которые его тревожат. И в результате со временем его уровень тревожности возрастает. И получается, что он может принимать витамины, заниматься спортом. Но тревожность продолжит расти. Что в этом случае делать? В этом случае есть всего два пути. Первое, это он может принимать различные препараты, такие как антидепрессанты, транквилизаторы, успокоительные. А когда, как определить тот момент, когда пора принимать антидепрессанты? Здесь, скорее всего, нет такого понятия, что пора. Это, скорее, человек сам для себя может определить. То есть если, есть люди, у которых уровень комфорта он очень важен. И получается, что они не готовы чувствовать себя тревожно в течение дня, они уже там при малейших переживаниях чувствуют, что им это не нравится. И они уже могут начать прием антидепрессантов, транквилизаторов, успокоительных, в зависимости от того, что им выпишет врач. То есть психотерапевт, психиатр, невролог. Они как раз выписывают такого рода препараты. Но проблема здесь в том, что здесь нужно очень четко понимать, как нужно принимать эти препараты. Потому что вот суть приема Сейчас врачами, к сожалению, оцениваются неправильно. То есть они выписывают антидепрессанты в качестве лечения тревожных расстройств. На самом деле это не лечение, потому что человек антидепрессанты они помогают ему на физическом уровне, а проблема его эмоциональная, проявляющаяся на физическом уровне. И получается, что пока человек не поменяет свое мировосприятие, его проблема эмоциональная сохранится. И происходит ситуация такая, что многие в интернете пишут, что им помогли антидепрессанты. И здесь все, безусловно, правильно. Но просто есть разные этапы, когда человек это начинает принимать. То есть мы видим случаи разные. Кому-то помогают, кому-то нет. Кому-то помогли, когда он их убрал, снова проблема вернулась. Почему так? Потому что есть несколько э, стадий обострения. То есть, предположим, у человека случилась первая паническая атака. У него тревожность была невысокая. Паническая атака случилась на, какого на, на фоне какого-то сильного стресса. Он начал просто заниматься собой, занялся спортом, правильно начал питаться, перестал курить. Все, тревожность снизилась, панические атаки прошли, отлично. Но со временем тревожность продолжает расти. В следующий раз на фоне стресса у него новое обострение, снова панические атаки, снова тревожность повысилась. И тут он уже начинает спорт, все, но это уже не помогает. Он начинает пить препараты. Попил препараты два месяца курсом, хоп, все прошло, отлично, все как обычно, как здоровый человек. Снова живет, уровень тревожности продолжает расти. В следующий раз он уже принимает курсом полгода эти антидепрессанты. Потому что через два месяца, когда он пытался их отменить, состояние начало ухудшаться. И он решил продолжить. После того, как он пропил 6 месяцев, он чувствует себя нормально, опять хорошим, здоровым человеком, никаких проблем нет. И в четвертый раз, когда снова на фоне стресса ситуация обостряется, состояние обостряется, он начинает опять принимать препараты. Проходит полгода, он пытается слезть с них и видит, что его состояние становится еще хуже. Почему? Потому что уже уровень тревожности настолько высокий, что даже при отмене препарата он не возвращается к спокойному состоянию, а он возвращается к состоянию еще даже более худшему, потому что во время приема антидепрессантов его тревожность на эмоциональном уровне продолжала расти. И он приходит к более тяжелому состоянию, чем в котором начал пить антидепрессанты. Для того, чтобы этого избежать, как раз нужно понимать правильность приема антидепрессантов. Любые антидепрессанты, транквилизаторы, успокоительные нужно воспринимать как каникулы для организма. То есть это всего лишь способ сделать так, чтобы я комфортно себя чувствовал какое-то время. Это время тратится на психотерапию. То есть на работу над собой. Не обязательно обращаться к психологу. Но нужно это время, пока я физически себя хорошо чувствую на фоне препаратов, тратить на то, чтобы решать свою эмоциональную проблему, которая является первой причиной. А эмоциональную проблему можно решить самостоятельно без помощи психолога? Разумеется, но для этого нужно отыскать определенные способы и методы, как это делать, потому что сама по себе когнитивно-поведенческая психотерапия она достаточно многогранна, имеет множество направлений работы с тревожными ситуациями. Но вот в ходе моей работы мне удалось сформировать некую программу работы, о которой я рассказываю в своих социальных сетях. И там, соответственно, я стараюсь дать как раз пошаговый план работы, где мы говорим с людьми о том, вот как вот эти все четыре направления, панические атаки, симптомы, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, ежедневную тревогу, как все эти проблемы убрать конкретно на примерах, какие ситуации вызывают эту тревогу, как формулировать, фиксировать эти ситуации, как их прорабатывать. Но по сути вся технология сводится к двум вещам. Это определить все текущие тревожные события, то есть научиться разделять, что по факту произошло от своего восприятия, и поменять это восприятие к этим тревожным событиям. Если углубиться, есть готовая технология, но для этого нужно быть как бы информационно подготовленным, то есть хотя бы двигаться в направлении работы в когнитивно-поведенческой психотерапии. То есть если человек хочет работать самостоятельно, избавиться сам, он по сути в какой-то степени должен стать самому себе психологом. Когнитивно-поведенческая психотерапия, она хороша тем, что она работает на уровне научения. То есть человек может научиться этому. Вопрос только в том, как быстро он это сделает, насколько эффективно у него будет получаться. Если мы говорим о самостоятельной работе, то да, люди дисциплинированные, у которых тревожность не такая высокая. Многие пишут в комментариях, что просто за счет просмотра каких-то видео, там, про чтение каких-то книг, они избавились, потому что применяли это в жизни. Но большинство... Но они могут этого сделать, потому что как раз ограничение в их восприятии не дает выйти за пределы своего восприятия и поменяться, то есть поменять отношение к этим ситуациям. Они по-другому воспринимать не могут. Поэтому зачастую им нужна помощь извне, кто покажет, как можно по-другому воспринимать эти тревожные ситуации. Поэтому многим и нужен именно психолог, который поможет это сделать. Mm -hmm. Ну вот вы как психолог, какие рекомендации дадите нашим зрителям? Я, например, слышала, что Вечером нежелательно читать новости, да, чтобы лишний раз не раздражать свою нервную систему еще больше перед uh -huh. сном. Вот какие рекомендации вы дадите? Здесь есть три, наверное, таких момента. Первое – это наладить свой образ жизни. Uh -huh. То есть это правильное питание, занятия спортом, соблюдение режима сна и отдыха. Какие-то вещи исключить. Да. Сколько человек должен спать для того, чтобы чувствовать себя нормально? Он должен спать? Ну, здесь сложно сказать, он сам, как бы сам каждый человек для себя понимает, на самом деле, за всю свою жизнь, сколько ему надо спать, чтобы он себя чувствовал комфортно. Вопрос в том, что многим надо отказываться от каких-то вещей, которые занимают их время. То есть, если у них много времени уходит на просмотр сериала, надо это ограничить. Если много времени уходит на гаджеты, надо это ограничить. То есть, сделать так, чтобы человек как раз занялся именно своим самочувствием ежедневно. Это первое. Второе, это, соответственно, прием различных препаратов. Но здесь я рекомендую всем начинать с легких успокоительных, потому что это может просто даже эффектом плацебо сработать для человека. Все, он выпивает таблеточку и думает, мне сейчас станет спокойнее, и от этого ему становится спокойнее. И третье, это работа в направлении тревожности. То есть, если человек понимает, что у него проблемы с тревожностью, с эмоциональностью, нужно сразу понимать, что... Это как некая склонность человека к полноте. То есть вот если человек склонен к полноте, ему всю жизнь придется следить за своим питанием. Люди, у которых тревожность, это люди, которые склонны к повышению тревожности. Им всю жизнь придется следить за своим восприятием. Поэтому чем быстрее человек начнет искать там, в интернете, в каких-то ресурсах, технологии работы со своим восприятием, вообще познакомиться с этим направлением, тем быстрее он научится это делать. Угу, то есть четкий режим, а какие-то позитивные, наверное, эмоции да, тоже? Может... Позитивные эмоции, скорее, здесь не влияют, потому что в любом случае негативные эмоции все омрачают. То есть, наоборот, зачастую при повышенной тревожности у человека возникает депрессивное состояние, когда ему он не получает удовольствия от обычных совершенно вещей. И ему кажется, он впал в депрессию. Хотя на самом деле это просто депрессивное состояние на фоне его повышенной тревожности. Поэтому здесь можно ограничиться улучшением своего физического самочувствия, это снижает эмоциональность, периодическим приемом каких-то успокоительных во время серьезных стрессов, чтобы как раз не проживать эти состояния. И третье это работать над своим восприятием. Павел, еще один вопрос. Наше поколение, ну, по крайней мере, мое поколение, оно привыкло прогнозировать свое будущее, mm -hmm. то есть делать какие-то планы, прогнозы, быть уверенным в завтрашнем дне. Вот сейчас мы этой, этой возможности ну, по факту лишим. Ситуация напряженная в стране, мы не знаем, что будет дальше, mm -hmm. постоянно переживаем, мы уже ничего не можем спланировать. И это действительно очень такое тревожное состояние. Вот как с этим быть? Когда мы говорим о страхе, я сказал, что это является следствием восприятия каких-то определенных событий. И одним из событий является планы на будущее. И страх возникает по определенному ну, как бы алгоритму. Когда мы что-то планируем, страх возникает в том случае, если мы в своем плане видим негативный сценарий. Когда мы видим этот негативный сценарий, у нас на самом деле происходит такое раздвоение, это черно-белое мышление называется, когда мы видим два сценария, один хороший, один плохой. И у нас получается в плане будущего, это неопределенность, мы не знаем на самом деле, что ждет нас в будущем, но мы видим для себя всего два варианта, все будет плохо, либо все будет хорошо. При таком, таком восприятии будущего у нас получается наша стопроцентная уверенность разделяется между двумя полюсами, хорошим и плохим. И мы на 50%, а многие подтвердят даже сейчас, что и на 70, и на 80, уверены в негативный сценарий. И чем больше мы в него уверены, тем больше мы испытываем страх. Так работает психика. Так работает психика да. То есть так работает наша эмоциональная реакция, так работают страхи. В большинстве случаев 70% тревожных событий приходится на планы на будущее. Заключается здесь вопрос, что же делать с этим восприятием. Все очень просто. Нужно в первую очередь понять что э, есть определенный такой момент, о котором я рассказываю тоже, это называется закон совокупных причин. Что все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин. То есть, чтобы что-то в жизни произошло, перед этим должны совпасть сумме причины, которые в сумме к этому приводят. Согласны? Да. Да. Если мы говорим, что все происходит по совокупным причинам... Так... Это судьбой, Пусть <свеч> так то в зависимости от того, какие причины в будущем совпадут, такой вариант в будущем и произойдет. Согласны? Да. Yeah. Это значит, что потенциально в будущем есть множество вариантов, не только плохой и хороший, а от плохого до хорошего множество различных вариантов. Потому что каждый вариант – это своя комбинация причин. Согласны? Да. Yeah. Так вот, наша задача, чтобы снизить тревожность, нам нужно снизить уверенность в этот негативный сценарий. Для этого мы должны расписать все возможные сценарии будущего, начиная от самого плохого, постепенно дойдя к нейтральным, и от нейтральных постепенно дойдя к позитивным. Зачастую я рекомендую расписывать минимум 10 таких вариантов, от плохого до хорошего. Получится 15, значит 15. Когда мы видим все эти варианты, как раз эта неопределенность у нас пропадает, потому что мы не знаем, какой вариант произойдет, но мы знаем, что произойдет какой-то из этих. И в результате этого, когда вариантов уже много в будущем, человек видит. И здесь важно, что они должны быть конкретными и убедительными. То есть, типа, все будет не очень хорошо, это не вариант. Вариант должен быть конкретный, какой сценарий произойдет. То есть, вы советуете вот прям сесть и, и, расписать. и расписать? Да, потому что вот именно так мы и делаем. То есть, когда вот клиент ко мне обращается и говорит, я переживаю, мы с ним прямо расписываем все возможные сценарии, что будет. Например, вот сейчас приведу большой простой пример, чтобы было просто понятно. Теперь человек идет спать и боится, вдруг я не усну. Самый плохой вариант какой? Я не смогу заснуть. Самый хороший вариант – это я засну и просплю всю ночь. Вот мы расписываем все возможные варианты. Засну на час под утро – это второй вариант. Засну на два часа под утро. Просплю три часа за всю ночь. Просплю пол ночи, Просплю больше половины ночи. Буду долго засыпать, Несколько раз проснусь и буду долго засыпать снова. Буду долго засыпать, Один раз проснусь и буду долго засыпать снова. Буду долго засыпать, Два раза проснусь, быстро засну снова. Буду долго засыпать, Один раз проснусь, быстро засну снова. Буду долго засыпать и просплю до утра. Быстро засну и просплю до утра. Вот мы сейчас расписали конкретный сценарий как человек проспит? Какой вариант был у вас? У меня да. заснула час позже. Ну а как вы проспали? Вы быстро заснули? Долго засыпали? Сколько ну, раз просыпались? Хочется верить, что да. Хочется верить, что То есть я быстро. быстро и к утром проснулись или просыпались среди ночи? Ну, может быть, раз просыпал. И быстро засыпали. Ну, вот видите, у вас произошел какой вариант? Буду быстро засыпать, один раз проснусь, быстро засну снова. Да, это промежуточный вариант, ближе к хорошему, но не идеально, что вы быстро заснули и проснулись до утра. В этом вся суть, что по теории вероятности чаще всего происходят именно промежуточные варианты. Когда человек разбирает по вариантам будущее, и он потом может сопоставить свои варианты с тем, как на самом деле произошло. Если он так делает, он начинает все больше убеждаться, что скорее всего произойдет неплохой или хороший вариант, а что-то среднее между хорошим и плохим. Это формирует у него правильное мышление. Поэтому, когда мы разбираем вот так ситуацию, мы снижаем уверенность в негативный сценарий, потому что уверенность начинает распределяться между всеми вариантами. За счет этого снижается уверенность в негативный сценарий и снижается тревожность за будущее. Угу. А, и такой вопрос, я думаю, к вам клиенты тоже обращаются с такой проблемой. Сегодня многие жалуются на то, что ну, на то, что отношения с родственниками вот на фоне всех всей этой политики не складываются, mm -hmm. из-за разных взглядов и так далее. Вот как здесь быть? Как сохранить мир в семье? Mm -hmm. Если честно, это отдельно большая тема, потому что при повышенной тревожности у людей есть проблемы с негативными эмоциями. Зачастую именно из-за проблем негативных эмоций возникают потом проблемы с тревожностью. Есть такие эмоции, как злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Они также связаны с восприятием. Когда мы говорим о плохих отношениях, то здесь это связано с тем, что когда человек говорит о мнении, отличном от моего, я считаю, что он так говорит, чтобы как-то меня задеть. То есть я принимаю на свой счет его слова, его поведение. Для того, чтобы спокойно к этому относиться, нужно давать возможность человеку любому иметь свое мнение и понимать по каким причинам у него такое мнение сформировано то есть если мы возьмем вот я вот сейчас привожу пример возьмем допустим ситуацию что допустим отец да вот сын приходит к отцу и говорит я хочу идти заниматься контрактной службой военным стать и что ему скажет отец ему отец говорит нет я тебя не пущу ни за что ни за что ты не пойдешь ты мне не сын если пойдешь Казалось бы, почему он так говорит? А если мы возьмем и представим, что этот человек воевал в двух войнах, что он получил серьезное ранение, и у него отказали ноги, что из-за того, что он там кого-то ударил, его лишили пенсии, что если он живет, он никому не нужен, он не может ничего добиться. И так отдал, допустим, 20 лет армии, и в итоге остался неудел, сын его там пытается обеспечить. Можно ли считать, что его слова логичны? Да. Может ли он сказать по-другому? Нет, потому что это его жизнь, его жизненный опыт, его причины, которые формируют у него только одно единственное вот такое мнение. Другого мнения у такого человека быть не может. Когда мы понимаем причины, почему у наших близких вот такое мнение, мы начинаем естественно воспринимать, почему человек так считает, и уже не принимаем на свой счет его слова. Угу. Вот вы как раз заговорили про чувство вины. Я хочу вас спросить, чувство вины, оно как влияет на нашу психику? Если мы возьмем, вот, я уже 7 лет работаю с тревожными эмоциональными расстройствами, и за это время я понял, что вот у нас есть сознательные страхи и подсознательные. Подсознательный страх – это когда кто-то, какой-то резкий шум произошел, или я как-то шел в темноте, и у меня лизнула за руку собака. Я испугался, потому что я не увидел, то есть мое ощущение, что меня кто-то лизнул, заставило меня испугаться. Это подсознательные страхи, они происходят мгновенно. Это то, что спасает нашу жизнь в момент критической опасности. Все остальные наши переживания, в том числе и за будущее, это наши сознательные страхи, когда мы что-то оцениваем. Так вот, я пришел к выводу, что наши сознательные страхи являются следствием нашего ошибочного восприятия того, что происходит в жизни. А это значит, что мы можем жить без этого, то есть жить без этих страхов. И если мы говорим о негативных эмоциях, таких как злость, раздражение, обида, они связаны с неправильным восприятием поступков людей. Мы также можем жить без этих эмоций. Также чувство стыда и вины связано с неправильным восприятием своих поступков. И мы также можем жить без этих эмоций. То есть на самом деле, те люди, которые испытывают эти эмоции, они испытывают, исходя из ошибок своего мировосприятия. Mm -hmm. Но в целом чувство вины оно разрушительно воздействует на нашу психику. По большому Короче, счету, здесь нельзя сказать, что она прям разрушает. А? Но если мы говорим, что любую эмоцию мы возьмем и усилим ее многократно, прям мы усилим многократно тревогу, это приводит к тому, что человек может вообще не выходить на улицу, не иметь, не, не иметь возможности работать. То есть это сильно влияет на его жизнь. Если мы возьмем и усилим многократно чувство вины, то человек вообще никак не будет проявляться, будет также бояться осуждения, будет оценивать негативно, будет считать себя ужасным человеком, может вообще совершить суицид. Потому что будет считать, что он недостоин жить в этом мире. Все мы доведем да, от вины до абсолюта. Но если мы говорим в целом, то на самом деле в большинстве случаев эти эмоции не дают нам жить той жизнью, которую на самом деле мы хотим. Потому что многие решения, которые мы принимаем, они зачастую диктуются нашими тревогами, нашими негативными эмоциями. И когда вот мы убираем эти эмоции у человека, то есть человек тогда, вот ты только тогда, он способен для себя ответить на вопрос, а я действительно этого хочу? И тогда он может ответить, хочу я этого или нет. Потому что во всех остальных случаях его действия будут продиктованы этими негативными эмоциями. То есть человек боится за свое здоровье, идет сдавать анализы. Хотя на самом деле ему уже много раз он эти анализы сдавал, ему говорили, что все хорошо. Получается, страх толкает его это делать. Человек чувствует вину, и он начинает оправдываться перед людьми он не отстаивает свою позицию, он все время корь, начинает корить себя за какие-то поступки, он пытается угождать людям. Вот у меня была одна клиентка, которая говорила о том, что она в компании, когда находилась, она прям была как тамада, всех развлекала, со всеми общалась, была такая душа компании. Когда все расходились, она просто бессилие падала и говорила, блин, я прям как вымытая, как выжатый лимон. Когда же мы проработали ее негативные эмоции, она стала давать возможность людям чувствовать себя, как они хотят, не развлекать их. То есть, если человек грустит, пусть грустит. И она поняла, что она не хочет быть в центре внимания, она не хочет поддерживать все эти, всех этих людей, развлекать их. И она начала получать удовольствие от того, что она присутствует в таких вот компаниях. Получается, что мы никогда не поймем, чего мы на самом деле хотим, если мы не избавимся от этих негативных эмоций. Я считаю, что нужно очень четко понимать для себя, чего мы хотим. Да? И в первую очередь нужно понимать, что каждый человек стремится к тому, чтобы проживать эту жизнь радостно, комфортно и счастливо. Проживать ее мы можем каждый день. То есть только каждый день мы проживаем, только здесь, сейчас. Любые эмоции, которые мы чувствуем, тоже мы чувствуем здесь, сейчас. И если у вас в течение каждого дня возникают негативные эмоции, то представьте что если их у вас просто не будет. Потому что уровень счастья определяется разницей между позитивными и негативными эмоциями за день, за неделю, за месяц или за всю жизнь. Представьте себе, что вы просто убираете негативные эмоции, тогда у вас останутся только позитивные, а в то время, когда вы испытывали негативные эмоции, вы будете находиться в спокойном состоянии и сможете заполнить со временем это время, другими позитивными эмоциями. Таким образом, вы в два раза увеличите свой уровень счастья. Поэтому самое главное, это то, чтобы вы думали о том, как мне прожить счастливую, радостную жизнь. Спасибо большое.